Скажите, а вы не задумывались о приобретении огнестрельного оружия в США? Всем привет и с вами снова Статуя Свободы, канал про как что и почему в США! Друзья, мы давно хотели затронуть тему законного приобретения оружия в Америке. Так на примере какого штата мы ее разберем? Мы выбрали Флориду, так как в данном регионе существуют слабые ограничения в отношении приобретения огнестрельного оружия. Правда, несмотря на этот факт, все же стоит хорошенько изучить законодательство США, прежде чем принимать решение о приобретении своей первой штурмовой винтовки. Итак, вы решили купить пистолет для личной защиты и планируете носить огнестрельное оружие на теле. Тогда вам необходимо обзавестись лицензией Concealed Weapon License. Эта лицензия также разрешает ношение других видов оружия, например, ножа или дубинки. А вот ношение огнестрела без данной лицензии является правонарушением, за которое вас потенциально могут привлечь к ответственности. Основные требования для получения Concealed Weapon License во Флориде. Заявитель должен быть не моложе 21 года, за исключением тех случаев, когда он является военнослужащим или ветераном Вооруженных сил США, который был уволен с честью. Заявитель должен быть гражданином или законным резидентом Соединенных Штатов. Заявителю необходимо предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошел курс обучения владения огнестрельным оружием. Также заявитель не должен являться беглецом от правосудия. У заявителя не должно быть судебных уголовных приговоров. Заявитель не вовлекался и не был признан виновным за преступления, связанные с бытовым домашним насилием а также не находится под текущим судебным постановлением. Заявитель не был признан недееспособным и не был ранее помещен в психиатрическую больницу. У заявителя не должно быть рапортов о злоупотреблении алкоголем или наркотиками. Заявитель должен доказать, что он физически способен безопасно обращаться с огнестрельным оружием. Заявитель не был уволен с позором из вооруженных сил. И наконец, заявитель должен соответствовать федеральным требованиям, которые мы прикрепляем в описании под видео. Как подать заявление на получение лицензии? Если вы впервые подаете заявление, то процесс получения новой лицензии требует, чтобы ваша заявка была подана лично, а заявитель мог подтвердить и поклясться, что прочитал главу 790 Устава штата Флорида. Что нужно делать? Вам необходимо найти ближайший Tax Collector Office, в который нужно позвонить и записаться на прием. По прибытию в офис персонал направит вас на компьютерную станцию для заполнения онлайн заявки. Затем заявка будет рассмотрена, а ваша фотография и отпечатки пальцев будут приняты сотрудниками офиса. Вы можете также отправить заявку по почте. Для этого вам необходимо следовать Concealed Carry Application Instructions, записаться на прием в местный офис шерифа для того, чтобы предоставить ваши отпечатки пальцев, заполнить Florida Concealed Carry Application Form и отправить документы по почте на следующий адрес. Florida Department of Agriculture and Consumer Services Division of Licensing P.O. Box 6687 Tallahassee, Florida 32314 Обратите внимание, каждая загруженная онлайн-заявка имеет свой уникальный номер отслеживания, поэтому не рекомендуется использовать формы и примеры копий третьих лиц. Необходимые документы При подаче заявления вам необходимо иметь при себе Ваши State ID или Driver's License, копию сертификата или иного учебного документа, подтверждающего, что вы прошли класс владения огнестрельным оружием, в случае замены фамилии предоставить свидетельство о браке, о разводе или иные документы, подтверждающие смену вашей фамилии. Если вас ранее арестовывали или предъявляли обвинение, то вам понадобится предоставить копию судебного решения для лиц, родившихся за пределами США, необходимо наличие документов, подтверждающих ваше гражданство. Если вы работаете в правоохранительных органах с испытательным сроком, тогда необходимо предъявить документы, подтверждающие ваш официальный статус занятости. Оплатить госпошлину можно на месте кредитной картой, так как наличные не принимаются. И, наконец, нужно иметь при себе копию главы 790 Устава штата Флорида на случай, если сотрудник офиса попросит ее предоставить. Все ссылки в описании. Когда я получу лицензию? Весь процесс подачи заявления занимает около часа. Затем ваши документы обрабатываются в городе Талахаси в головном офисе. По закону у департамента есть 90 дней с даты подачи заявки для того, чтобы утвердить или отклонить ваше заявление. Обычно, если документы составлены правильно и отсутствуют дополнительные запросы, то время обработки составляет около 50 дней. Кстати, вы можете сами отслеживать статус онлайн, ссылочка в описании под видео. А на этом все, друзья, будем прощаться. Пожалуйста, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором мы расскажем, как проверить компанию в США. Всем спасибо и до скорого! Пока-пока!